Поздравляю вас всех с новым наступающим 2020 годом. Надеюсь, хоть этот Новый год будет самым лучшим и запоминающимся. Ну, ладно, с Новым годом, желаю счастья и добра.